Под надзор своих дворян, И теперь по всем окраинам Стонет Русь от цепких лапищ, Воском жалоб сердце Каина К состраданию не окапишь. Всех связали, всех вневолили, С голоду хоть жри железо, И течет заря над полем С горла неба перерезанного. Пугачев. Не веселое ваше житье, Но скажи мне, скажи, неужели в народе нет суровой хватки,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 Нужно остаться, остаться, чтоб вскипела месть золотой пургой акаций, чтоб пролились ножи железными струями, люто. Слушай, бросай, сторожить, беги и буди весь хутор. Происшествие Наталовом умете. Оболяев. А Что случилось? Что случилось? Что случилось? Пугачев, ничего страшного.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 Я придумал кое-что похлеще. Караваев, да-да, мы придумали кое-что похлеще. Пугачев, знаете ли вы, что по черни ныряет весть, Как по гребнем волн лодка с парусом низким, По зверинам любит мужик наш на корточке сесть И сосать эту весть, как коровьи большие сиськи От песков Джигильды до Аллатыря. Это весть о том, что какой-то жестокий поводырь Мертвую тень императора